А вообще моей библиотеке, на моем сайте не напрасно библиотека разнесена по разделам магические ключи в такой-то мифе, в, такой в таком-то таком пантеоне, да, в таком-то культе, в, таком в такой-то системе, потому что это не ради красного всловца, это действительно есть магические ключи, которые можно извлечь из этой литературы, дабы запустить свое ядро, заставить его вибрировать на изначально правильной частоте, чтобы вы в большей степени имели возможность даже без пятерки, даже без пятого курса, уже начиная просто изучать те или иные культы и пантеоны, уже иметь возможность прикоснуться к своему через память, через легенды, через вибрации имен, через воспоминания, через прикосновение. Таким образом, подводим промежуточный итог. Если у человека появляется уникальная способность разогнать свое ядро как процессор, до такого уровня, что он начинает вибрировать на чистоте, равной чистоте сознанию своего бога и сигнал, который подает его свободное сознание, способен запустить этот сигнал в общее атмическое пространство, он получает возможность соединиться с ним общим информационным каналом, минуя религиозные культы. В этот момент его сознание становится равной сознанию эгрегора уровня религии. С не считаться с этим человеком уже просто невозможно, не имеют права религиозные системы с ними считаться. Провоцировать имеют право, П -п пытаться выжить с поля, с пространства имеют право, но игнорировать никогда. Как минимум с этого момента человек эгрегорами, тем более нижнего параметра, не говоря уже о религиозных эгрегорах, нижние так вообще обязаны подчиниться, а религиозные эгрегоры не могут воспринимать его как обычную дойную корову, в сознание которого можно безропотно и безнаказанно внедрять любую идею, ожидая, что человек будет добровольно из песни отдавать на эту идею свое время. Вот так воспринимать человека, носителя персонального сознания, а следовательно и персонального эгрегора уже невозможно. Соответственно, персональный эгрегор, он формируется либо естественным путем, когда человек сам соединяется со своим божеством, либо путем программированным путем искусственным, так как мы будем делать с вами. Мы усиливая свое сознание, формируя свое сознание, формируя свою пятерку, делая из нее естественный усилитель для поиска. Таким образом, ваше ядро в, с этого момента будет выступать еще не в качестве канала, но уже в качестве антенны, оно будет искать, искать по пространству. Для того, чтобы этот процесс не, не вмешались любые другие эгрегориальные системы и не заглушили ваш сигнал посыла и ваш сигнал поиска, для того, чтобы они не перекрыли вам этот канал, заглушку не поставили на ваш отман пуни на деле, грубо говоря, вам нужна правильно простроенная система и, в частности, очень жесткое мертвое пространство. Именно поэтому очень важно выполнять гейсы, потому что ритуальные действия, которые вы выполняете в виде гейсов, будут всякий раз синхронизировать вас с вашим божеством и снимать эти заглушки, снимать, удалять эти помехи, которые обязательно будет выставлять общее пространство. потому что поверьте, ни один эгрегор не заинтересован, чтобы человек соединил сам со своим божеством, иначе если у нас таких будет большая критическая масса, при ближайшей ревизии системы наблюдатели скажут, зачем тогда нужны эгрегоры, если люди прекрасно справляются и без них, зачем нужны культы богов, зачем нужны церкви, зачем нужны религии, зачем нужны государства в таком жестком масштабе, если люди сами могут являться естественными носителями божественных идей. И тогда Существующий, существующий порядок, существующая эгрегориальная система может быть очень сильно пересмотрена. Поэтому, конечно же, у вас таких противников будет достаточно много, вы должны быть к этому готовы. Но они не, не, никогда не могут вас изолировать окончательно, во-первых, потому что системой предусмотрено, что такие люди, во-первых, должны быть обязательны, то есть люди, вырывающиеся вперед, люди, увеличивающие свою бытийную массу стремительно и соответственно соединяющиеся с определенной информационной силой, они просто обязаны быть, они запрограммированы. Значит, помешать, совсем помешать вам в этом вопросе никто не имеет права, да? но плановые помехи, искушающие вас, тот самый искус, который будет заставлять ваше сознание, ваш усилитель работать не в полном объеме, который будет заставлять ваше ядро вибрировать на правильной частоте не постоянно, а лишь время от времени, как такой импульс, который включается, когда там темно, никого не видно, да? дай пошалю. Чтобы вот такого не было, ваше сознание должно быть достаточно сильным. А сильным, сильным сознание делает правильно сформированная система пятого курса, то есть вашего будхиального тела. Она начинает работать как усилитель. И чем, больше, то, чем правильнее она сформирована, тем в большей степени она уже сейчас начинает работать, уже без формирования персоналки тем в большей степени это показатель, что вы все сделали правильно. Таким образом, персональный эгрегор будет для вас работать как усилитель, и он нам нужен как усилитель, и формировать мы его будем как спутник, как усилитель вашего природного сигнала если до сих пор вы еще не соединились со своей силой, то он послужит тем, той структурой, которая позволит вам это сделать быстро и в кратчайшие сроки, скажем так, и с минимальными потерями для, для себя лично. Но если вдруг так случилось, чтобы уже сейчас при формировании вашей системы вы этот отклик получили уже, и канал связи уже организован, то возможно, что и персональный Грегор вам в принципе не нужен. Либо в этом мире мы будем проецировать здесь через свои деяния, через свою победу в этом мире, будем проецировать победу этой идеи. Если мы говорим, что победа должна быть достигнута только благородными и честными мотивами, например, так как нас учит бог Один и бог Тюр, значит мы только таким образом можем победу и достигать, и никаким другим способом. Если мы достигнем ее путем благородства, чести и достоинства, значит наш бог станет сильнее, а мы соответственно вместе с ним и так далее. Если это бог гермес, он говорит любым способом, цель оправдывает средства, значит мы любым способом мы должны достигать и не привередничать ни в коем случае. Все зависит от того, какое божество за тобой стоит и какие алгоритмы победы он тебе дает. Есть маленький вопрос. Да. А может быть человек пережеван системой и всем остальным так, что когда он встречается с Богом, 9 девять людей находится именно в таком состоянии. Мы с вами восстанавливали свое сознание именно для того, чтобы вот эту вот пережеванность да, каким-то образом восстановить, да. То есть это вот как мятый целлофан, который надо надуть, и он расправится, да? и в этом мятом целлофане найти вот ту самую крупицу, маленькое зернышко, которое есть суть, ядро твоей системы.